вопросик зачитаю быстренько вы в клубе проводите марафоны только по сухому голоданию или по депривации сна тоже мне 80 лет терять мне нечего хочу к вам в клуб в клубе да мы у нас каждую неделю идет депривация сна проводим эфиры марафон вот сейчас у нас в понедельника будет марафон в клубе, решили такой марафон Лайт сделать с большой-большой поддержкой, потому что нас там уже ну, достаточно много человек. Я думаю, что нам там будет весело. У нас будет пять дней марафон вот этот длится. И там будут, будут буду спикером не только я, но и будут ребята. Будет, будет Рима, будет Настюша у нас, которая с нами позанимается зарядкой. Будет Светлана, которая нам сделает выход эмоций через танец и будет у нас Лариса, которая расскажет свой опыт, который тоже, по-моему, совсем она у нас молодая юна, 72, по-моему, да? она у нас самая бойкая из всей нашей компании, поэтому присоединяйтесь.